Уважаемые тренера, поздравляем вас с праздником! Желаю вам очень много терпения, чтобы вы нами гордились и всего самого наилучшего! Крепкого здоровья вам, успехов, счастья, чтобы вы гордились нашими победами! Уважаемые Валерий Владимирович, Илья Игоревич, Алексей Юрьевич, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! В день Тренера пусть каждое сказанное слово будет услышано. Желаем долгой и успешной карьеры и бесконечных побед. Пусть в спорте будут только золотые медали и победы. С Днем, с днем тренера! тренера! С Днем Тренера! Спасибо вам за ваш труд, за вашу помощь, за вашу поддержку, за наши общие победы. Желаем вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо вам за то, что вы есть. Молодежная команда «Луч» поздравляет всех тренеров с их праздником. Александр Вячеславович, Елена Станиславовна, Ирина Валентиновна, Николай Александрович. Поздравляем с Днем Уважаемый Вагир Ширминович, поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, крепкого терпения и новых побед. Спасибо вам, что вы вкладываете в нас много сил и души. Мы очень гордимся тем, что тренируемся под вашим руководством и будем оправдывать ваши ожидания. Уважаемый Юрий Анатольевич, хотим поздравить с этим замечательным праздником Днем тренера Хотим поблагодарить вас за каждую тренировку, за каждое наставление Желаем вам крепкого здоровья, удачи и счастья Поздравляю всех тренеров с этим великим днем Спасибо большое, то, что вкладываете в нас частичку себя Мы очень вас любим и ценим Мы хотим поздравить наших тренеров Трифонова Виктора Николаевича Саркисиана Рама Копыча с Днем Тренера. здоровьем, удачи, все вместе. С Днем, с Днем тренера! тренера! Спасибо, тренера, за старание, за море важных тренировок, за наши все соревнования, за сотню важных установок. Вы лучший тренер на планете. Мы вас за все благодарим, ведь вы ведете нас к победе. Мы с вами точно победим. С, с Днем Тренера!